Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, продолжаем серию видео, ответы на вопросы, которые поступают в последнее время. Но перед тем, как продолжить, хотелось бы ответить, ну что называется, исправить ошибки, да, которые были в предыдущем видео, когда я про доллары говорил просматривал, соответственно, обратил на это внимание. Ну, во-первых, действительно прогнозы не в 2019 году, а в 2018 году, которые я давал по доллару, да, то есть летом-осенью перед Новым Годом. Второй момент, ну, реально очень сильно мне резонул слух, что я сказал, что Федрезерв ежедневно сокращает активы на 60 миллиардов. Конечно же, не ежедневно, а ежемесячно, да, происходит сокращение. с ноябре, в декабре месяце такого объема был сокращение активов на балансе Федрезерва. Поэтому исправляюсь, да, если вы смотрите, подписывайтесь, значит, вы знаете о том, что мы эти ошибки непосредственно исправили. Сегодня вопросы, вопросы, которые касаются про золото, да, то есть покупать золото сейчас или еще подождать. Зачем покупать золото, как покупать золото, то есть говорим непосредственно про это. Итак, зачем покупать золото, зачем лично я покупаю золото в инвестиционные портфели, рекомендую это делать своим клиентам. Потому что есть одно простое понимание, да, то что Никто не знает, что будет завтра, да? то есть можно строить какие-то прогнозы, можно делать предположения, можно выстраивать гипотезы, да. можно говорить о том, что будет в будущем на основе того, что было в прошлом, но история повторяется. Но рынки показывают, да, рынками управляют черные лебеди. Черные лебеди – какие-то непредвиденные события, которые могут очень серьезно повлиять на настроение инвесторов. А поэтому, если вы оперируете основным понятием, что действительно нет гуру, нет провидцев, которые могут со стопроцентной вероятностью предсказать, что будет завтра, в этом случае все равно нужно защищаться, то есть все равно нужно хеджировать свои определенные риски. То есть базовый сценарий, почему себя будет комфортно чувствовать доллар, я, в принципе, рассказал вчера. Но с другой стороны, с противовес золоту, да, то есть инструмент так называемой отрицательной корреляции, то есть когда, допустим, доллар растет, глобально доллар укрепляется, то золото падает, и наоборот, когда золото растет, как правило, доллар падает, да, то в такой ситуации можно говорить о том, что золото является некой такой подстраховкой. Итак, для того, чтобы более подробно перейти к золоту, да, давайте, я вам настоятельно рекомендую, можете, допустим, на инвестинге это сделать да, или в любой другой программе строящий графики». Просто обратите внимание, каким образом ведет золото себя в периоды падающих рынков, в периоды падающих рынков, каким образом начинает вести себя золото. То есть и еще лучше, если вы будете смотреть это, накладывать эти графики друг на друга, золото. Индекс S&P 500, допустим, американский и доллар. То есть, как я уже говорил, экономика начинает падать тогда, когда становятся дорогими процентными ставками. То есть, процентные ставки становятся высокими. И, в принципе, в предыдущем видео да, очень много говорили про то, почему ставки будут повышать, от чего зависят процентные ставки. Поэтому сегодня про процентные ставки мы больше не говорим. Но когда Федеральный резерв начинает повышать процентную ставку из-за высокой инфляции и низкой безработицы, то это приводит к тому, что возникает глобальный спрос на доллары. Да? то есть И краткосрочно, то есть первое направление движения капитала, оно заключается в том, что происходит выход инвесторов с развивающихся рынков, с рисковых активов, с рынков акций, и, соответственно, они сначала первое да, первое направление движения, они бегут непосредственно в доллар. Да, то есть первым реагирует на падение непосредственно доллар, да, потому что он самый ликвидный, потому что это кэш, если ты в кризис оказываешься с кэшем, то ты красавчик. То есть первым растет доллар. В дальнейшем крупные игроки понимают, да, и вы тоже поймите это очень правильно, что если падает фондовый рынок, он всегда является опережающим неким таким индикатором самой экономики, да, то есть сначала падают фондовые рынки, потом падает экономика, сползая в рецессию. Так вот, когда экономика начинает сползать в рецессию, а перед этим падают фондовые рынки, да, участники рынка понимают, что спасать, спасать вот это вот все хозяйство будет спасение вернее, всего этого хозяйства, падение, как правило, да, осуществляется через, через включение печатного станка, через понижение процентной ставки. То есть, все кризисы там, 2000 года, 2008 года, да, то есть, все эти кризисы, спасение от этих кризисов, оно заключалось в чем? Оно заключалось в том, что просто брали, опускали процентную ставку. Опускают процентную ставку, деньги становятся дешевыми. Деньги, да что такое, припарковаться не могу. Деньги становятся дешевыми, комфортными и, соответственно, после этого экономика восстанавливается. Итак, а так как деньги становятся дешевыми, доллары становятся дешевыми, доллары никому не нужны. Возникает опять аппетит к риску, да? аппетит к рисковым активам, к рынкам акций, к рынкам развивающихся стран. И поэтому, почему я говорю, что если мы готовимся к кризису, да, и в принципе в ожидании его находимся, то, во-первых, большая часть находится в долларах. Почему находится в долларах? По одной простой причине, первым делом народ бежит в баксы. да, Потому что бакс начинает укрепляться из-за растущих процентных ставок. Доходы в долларах становятся более привлекательными от самого центробанка. Второй момент. Когда экономика начинает сползать, да, следующим, движением, которое происходит, да, следующим движением, которое происходит, когда начинается валиться, то есть люди понимают, что доллар ослабнет и покупают в первую очередь золото, пока не началось восстановление. И по после роста на золоте непосредственно уже можно перекладываться в упавшие активы, да, активы развивающихся рынков какие-то дивидендные истории хорошие, качественные, и через это, соответственно, приумножать капитал. Теперь к вопросу, каким образом покупать. но ну, если вы вообще параноик, да, и считаете, что кризис будет самый жесткий за всю столетнюю историю, то в этом случае, наверное, мой совет – купите физическое золото, да, то есть покупка физического золота, и здесь нужно понимать, что да, вы платите 18% НДС, плюс сюда накладываются спреды между ценой покупки и ценой продажи, но покупайте в слитках, да, то есть это самое надежное если вы не параноик, да и можно покупать, соответственно, ETF. То есть лично я покупаю через ETF, я являюсь квалифицированным инвестором. GL, GL. Ld тикер называется, крупнейший фонд, который инвестирует в физическое золото. И те фонд, очень высокая ликвидность, отсутствующие спреды, да, низкая комиссия за хранение, за покупку. И, соответственно, это самый выгодный инструмент, через который можно купить золото. Ну, соответственно, обезличенные металлические счета и драгоценные монеты. Ну, это классические инструменты. Я, наверное, давайте об этом рассказывать не буду. То есть, в данном видео я хотел рассказать, то есть, почему нужно покупать золото и когда его нужно покупать. Если говорить о том, когда его нужно покупать, да, то есть сейчас идет определенное движение. Ну, сейчас у нас там... А, что у нас сейчас? Конец февраля, начало марта, да. У нас есть позитив, у нас есть ожидание того, что Федрезерв процентной ставки повышать не будет, активы вы продавать не будет, осуществлять выкупок активов себе на баланс, разгружать баланс и на этом фоне, соответственно, происходит глобальное ослабление доллара и, в принципе, растет золото. Я думаю, что какой-то этот еще позитив, возможно, продлится, да, но все равно среднесрочно я считаю, что инфляция в Америке растет, процентные ставки повышать будут, активы на балансе расчищать будут, возможно, к этому присоединится там, ближайшие 2-3 квартала европейский центробанк. И, соответственно, на этом фоне мы увидим то, что Доллар по-прежнему будет укрепляться, и, соответственно, цена на золото должна будет скорректироваться, потому что глобально бакс будет укрепляться. Вот в этот промежуток времени 1100-1200 долларов за тройскую унцию имеет смысл прикупить золотишко, как я уже говорил, через ETF. Да? Если у вас нет инфраструктуры, если вы там, не развиваетесь в этом направлении, ну, ребят, вам могу порекомендовать УМС, но ну, будьте готовы 5-7 процентов заплатить банку спреда. И, то есть, получается, если золото… Ну, то есть золото в период кризиса да, по отношению к доллару вырастает, наверное, там, процентов на 10-20. А если вы приходите в банк, в котором спред на ОМС между покупкой и продажей составляет процентов 5 то в этом случае получается вы на 5% дороже купите, на 5% дешевле продадите. То есть фактически покупая через МС, э, краткосрочное движение золота, вы заплатите эти деньги банку, и банк на этом заработает, но никак не вы. Поэтому создавайте инфраструктуру, открывайте брокерские счета, есть ETF, которые доступны для российских частных инвесторов, э, линейки FINEX, да, то есть... Э, берите покупайте используйте у меня в принципе на этом сегодня все говорили про золото да дальше еще поступают вопросы думаю что следующее видео будет касаться вопросов, что же такое происходит в настоящий момент. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. Если понравилось видео, хоть оно и было продолжительным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, комментируйте, задавайте вопросы, будут интересные, запишу отдельное видео. До свидания вам и удачи!